Всем привет! Это видео о том, как установить приложение Engaged Hits, ангажированные хиты, для увеличения заработка на сайте TimeBucks и просто для поднятия своих видео в топ на YouTube пространстве, совершенно бесплатно. Зашли на сайт TimeBucks, нажали вкладочку «Участвовать», у кого-то она по-другому будет переводиться. «Начать зарабатывать» нас перебрасывает на сайт Engaged Hits, Здесь будет написано вкладочка, э, окошечко зарегистрироваться. Регистрируемся при помощи mail почты, через аккаунт Google. Заходим на наш сайт, не переведен. Зашли на наш сайт, скачать расширение. заранее создаем папку на рабочем столе можно сразу ее подписать Engaged Hits вот так вот. скачиваем скачать сейчас скачалось открываем берем полностью все в этой папочке Скачанной. копируем переходим на рабочий стол Папка заранее созданная. Вставить. Все вставлено, скачено. Эту папочку потом куда-нибудь на мой компьютер, на диск C или диск D переместите. Так, тут все готово. Заходим в браузер, нажимаем три точки, дополнительные инструменты, расширения Обязательно должен быть включен режим разработчика. Вот здесь написано загрузить, распакованное расширение. Выбираем рабочий стол. Наша папка. Выбрать. Все готово. Вот оно, расширение установлено на нашем компьютере. Осталось только его включить. Заходим в расширение. И включаем. Всё скачано установлено расширение работает как зарабатывать на нем и, и, и вообще работать и продвигать свои видео я расскажу в следующем видео спасибо за внимание подписывайтесь ставьте лайки внизу будет ссылочки на расширение на сайт всем пока